Всем привет, с вами Анастасия Мадаир и канал Секреты роскошных волос. Очень рада вас видеть. Пару лет назад черт меня дернул отстричь волосы. Не знаю, сколько я примерно отстригываю. И если честно, сразу практически после того, как я это сделала, очень сильно об этом пожалела, очень сильно и советую всем девчонкам, подумайте сто раз прежде чем отрезать волосы, я знаю, что сейчас мода пошла на короткие волосы, многие делают себе каре, я не совсем уверена с тем, что это правильный путь, особенно если волосы у вас действительно длинные, потому что потом отрастить их будет совсем непросто. И вот как раз, когда я столкнулась с этой проблемой, я поняла, что я опять хочу длинные волосы снова, что для меня это важно, я опять же стала думать, как можно ускорить рост волос. И сегодня я вам Скажу о способах, которые помогли мне ускорить рост волос И вы поделитесь обязательно в комментариях теми способами, которые помогли вам Сразу хочу сказать всем негативным комментаторам, я в курсе, что скорость роста волос, а также их густота зависит, естественно, во многом от генетики. Но, тем не менее, существуют способы, которые позволяют при любой генетике ускорить то, что нам дано. У меня достаточно быстро растут волосы, вот вы видите, да, что уже отросли, пора пойти покрасить. Есть люди, у которых чуть медленнее, расход. в каком бы темпе вы ни шли, тем не менее, эти способы, которые я сегодня вам расскажу, помогут вам увеличить эту скорость. Что я обратила внимание естественно это на питание если говорить о структуре волосы то на 85-90 процентов он состоит из кератина а кератин это белок соответственно для того чтобы волос был здоровый нам необходимо делать так чтобы в организме не было дефицита белка я на самом деле вегетарианец не ем мясо поэтому для меня дефицит белка восполняется абсолютно натуральными продуктами я ем фасоль сыр тофу сою зелень очень много ну и так далее не буду сейчас мы сейчас не про вегетарианство говорим. если вы не вегетарианец то тогда для вас рыба мясо и все остальные продукты которые содержат белок и по различным исследованиям именно витамин d b и омега-3 очень важны для роста волос поэтому если вы не принимаете витамин возможно вам необходимо обратить внимание и все-таки попить витамин d омега-3 и витамины группы b если вы смотрели вот это мое видео про домашний шампунь, я очень часто покупаю в ампулах витамин В и прямо его в кожу втираю вместе с шампунем, добавляю его прямо в шампунь эти ампулки. Мне нравится результат, очень мягкие шелковистые волосы после этого, ну и плюс витаминами как-то обогащаю свой организм. Чем можно ускорить рост волос? Ответ. 100% это улучшить кровообращение кожи головы. Когда у нас улучшается кровообращение кожи головы, соответственно, волосы растут быстрее. Что этому способствует? Способствует, конечно же, массаж головы. Мое практически первое видео на этом канале посвящено массажу головы. Посмотрите его, я показываю, как я это делаю. Сейчас не буду себя много чесать, не хочу портить прическу. Я советую всем взять на заметку, приучить себя делать его постоянно и всегда на долгосрочную перспективу вам это даст очень хорошие результаты. Еще советую раз в неделю делать обязательно скраб кожи головы. Про скраб мы говорили вот в этом видео я уже его делала Я делаю его с солью Много было под этим видео комментариев о том, что соль у кого-то сушит волосы Если у вас такая же ситуация, тогда вы можете использовать кофейный скраб Или скраб с сахаром Есть много вариантов Нам нужно кожу, так же как и на лице, на голове очищать при помощи скраба У меня одно время было ощущение, что мне нужно мыться натуральными шампунями. Я это делала. Благополучно Вот есть рецепт моего шампуня при помощи яиц, которые я делала, витамина В. Но сейчас вот я подобрала для себя шампунь профессиональной линии. Не буду вам говорить, какой, но скажу, что он совсем не дешевый. И здесь четко видно разницу на самом деле. Хороший шампунь без парабенов, без всяких там sls силиконов. Он, конечно же, будет помощником вам. В отличие от дешевых шампуней из масс-маркета, которые очень дешево стоят и там вкусная отдушка, все остальное, это вообще ужас, что там понамешано. Поэтому я советую такую гадость на свои волосы не мазать, либо пользоваться натуральными шампунями, либо раскошелиться и купить себе все-таки дорогой хороший шампунь, который подойдет именно вам. Мытье головы. Давайте теперь поговорим о том, как ускорить рост волос и чем помочь во время мытья головы. Во-первых, когда вы мылите голову, запрокидывайте волосы вниз. Такое положение вашей головы увеличит кровоток к необходимой нам части Я вот, например, занимаюсь йогой Еще иногда стою на голове Поэтому лицо такое красное становится И это очень хороший <laughs> метод для того, чтобы На самом деле волосы росли быстрее Поэтому, если вы не стоите на голове, как я Просто опрокидываете голову во время мытья Или во время того, как вы делаете скраб Кстати, мой скраб как раз-таки рассчитан на такой способ Когда вы в таз опускаете голову вниз И скрабируете ее Потом поднимаете вверх Таким образом у нас как раз идет приток крови к голове Субтитры yeah. Есть еще различные маски, которые также помогут вам стимулировать и раздражать вашу кожу для того, чтобы увеличить кровообращение Это такие ингредиенты, как настойка красного перца, горчица и корица Еще достаточно часто я использую репейное масло и красный перец Все это смешиваю и также делаю маску Усиливаю эффект от маски от природных масок Мы всегда при помощи пакета на голову одеваем пакет, потом теплое полотенце, входим какое-то время и смываем затем всю эту субстанцию со своей головы Масло стоит недорого, красный перец тоже везде продается, поэтому я думаю, что этот способ доступен всем вам. Вообще, на моем канале много видео по поводу масок различных. Смотрите ее и выбирайте те, которые понравятся именно в вашем случае и вашим волосам, вашей коже головы. Стимулирующие маски для волос стоит делать один или два раза в неделю, не чаще. Ну и, а, конечно же, no-stress, никакого стресса. Постарайтесь облегчить жизнь своим волосам, поменьше стрессуйте, поменьше смотрите разную негативную информацию, отключайте телевизор, будьте надзени, как говорится, занимайтесь различными практиками, дыхательными, духовными, все, что сможет привести вас в спокойное состояние духа, потому что все это, конечно же, сильно влияет, в принципе, на наш внешний вид. И какие бы мы с вами средства не обсуждали, все равно, если вы постоянно находитесь на стресс, если вам не нравится, не устраивает ваша жизнь, очень много разных э, минусов в ней видите, то говорить о красивом внешнем виде навряд ли придет. Как говорится, и принцесса меньше стресс. Я желаю вам всего самого хорошего. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал Секрет Роскошных Волос. Пишите в комментариях те темы, которые были бы вам интересны. Ну, а мы встретимся в следующих видео. Пока-пока.